Здравствуйте, это снова я? я. Меня зовут, если что, Артем. Да, я думаю, вы не забыли. Конечно. Сегодня у нас VR-чат. бы какой, а необычный VR-чат. посмотрите, как все здесь необычно. Да? О, а это что за портал? Так, так, так. Ой. А как это получилось? Не знаю. Я не маг, я просто пушистая Ты шизоидная пушистая жутка Это какой-то копот Извини, а где ты свои руки греешь? Руки? А, они у меня на коленках лежат У меня на коленках, не у нее Подошел такой ко мне, да, да, ага вот, не сомневаться, это как раз хотите, прошу спать. Ты ебанутый. Я знаю. Спасибо. Через твой рот видно все. Нет, нет. Чё Ой, тут его, в мусорке лови, забыл? Лови, Я какаю. И... Окей, тогда не буду мешать. Ты чё пушистой жопой-то встал, а? Пушистый, пушистый, пушистый. тебя Это как есть. енотик. Ты знаешь, что ты женщина? Да. Ты женщина? Да. Возможно, женская вариация косика-енутика не не не не не не не, не. ты какой-то нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, сейчас нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не про... нет, не про... да, на... нет, Mm -hmm. Все, Гвинни, Гвинни, Гвинни, заткнись! заткнись! Борь голосов в заткнись! Саша! Саша, я, во-первых, не слышала, что он сказал. А, Во-вторых, я -то, просто пошутила, если стоит что. Когда ходишь я не слышала, что он И говорил, вот понимаешь? Жар... Ребята, вы такие крутые! What? Тут <laughs> комьюнити кротой собралось! <laughs> я в шоке! Чё за херня вообще? Я я не крутой Бля Куда съебаешь, все крутые ребята Тут у головы Самых крутых в чате Привет Ты кто вообще? И вот они Toe? Я тебе про них рассказывал, ты не помнишь? Кто? Ну те самые. Кто? Да, называют их Гиград Данты. Аааа! вот, да, я помню, блин! Ты рассказывал, точняк! Фак, блин, как я мог забыть? Ты шо? Это они самые, да. Да, я понял. Ты что, откуда смотрит на меня? Да. Сейчас я подскажу. Да, кстати. Есть поведение, то, что он Сейчас смотрит все? только на дурачков. Ой, сухо, о, о, он на в меня в посмотрел. Меня. <смех> <смех> Блин, хочу пить. Пойдемте купим питье. Так, так, так. Опа, то, что нужно. Сколько она стоит? 234 рубля. М -м, неплохо. Так, знаете, шо? Мне что мне кое-что интересно стало. Сколько я стою? Что? Я стою как две бутылки водки. Что? Так, а сколько вы стоите? Судя по всему, бесценно. Да. Как Что? Что сказал? Да, Привет, кто-то Babass, я уже вен не могу. Я... Довольно... Вот у <Kirch> против. Если мужской, считай, что пропало. Если в женский, то у тебя два пути будет. Или спереди тебя используют, или сзаду. Если сзади, считай, что пропало. Если спереди, считай, что женился. Единственный, кто тут смеется, кстати. Е3 ранил. все задумались. Ты черт! <свят> Блядь Че, не смешно, что ли? <свят> <свят> Нет, очень круто. Привет! Здравствуйте, уважаемый! А ч ко мне че пришел? Ко мне? Да так, увидел самого лучшего человека на планете. Решил подойти. Шедо, у меня. Да. Есть... Кстати, тут тебе вопрос. Кого ты смотришь на ютубе из русских? Um, из русских? Сейчас я вспомню вот так. Верча. Я, вспом... я вспомню, какой я блогер люблю. Фиксай. Фиксай. Ага. Ой, фиксплей, который так еще, я да. люблю содо. Он. он такой снимает. Там слав... Он говорит слаб. Папа уже не тот. Виар-рут. Да, Там он снимает VR рулетка. vr рулетка Ага, понял. А еще можешь кого-то знаешь. Ну, я смотрю блогера, которая снимает эм, один эм, сейчас эм, один день моей жизни. Смотрю. Ага, раз значит. Знаешь, Деса. Да, сейчас. Стоп. Так, да, сейчас. Да. Эй, какой дис? Я же в Google написал... Блин, все правильно, нет, стой. Какой дис? Действительно, какой дис? Так, хочешь покажу, что я могу? Хочешь? Ну-ка, давай, показываю. Так, сейчас, а, смотри на меня и учись. После этого замечательного приключения у меня вылетела игра. Найс. Nice.